Всем здорово! С вами гидро 94, и сегодня у нас реакция на новый скетч от Брайана Мапса самый веселый Новый год. Там, в принципе, уже новый ролик у него вышел, но я еще не видел этот. Но, ну и давно у него уже скетчи не было, один лайфстайл пока. Ладно, давайте смотреть, что у него произошло на Новый год. Если бы тигра еще мишуру не сожрал, вообще здоровский получился. Но пусть все плохое останется в уходящем году. Да, рыжий ублюдок, это я про тебя. <тит> <тит> а где остальные? <тит> <тит> где Брайн, где ботан? А вот они. Типа... Новогоднего <тит> настроения <год>. вообще нет, <тит> <тит> <тит> да? Понимаете задницу? Давайте <тит> веселиться. <тит> Брайн хочет сказать, что его новогоднее настроение стремится к минус бесконечности. Чё? Брайан, зачем мы опять своими загадками говорит? Да правда, чего веселиться? Это в детстве было круто. Раз в год можно было бы есть вкусняхи всю ночь пролет. А сейчас это происходит каждую ночь. Или просыпаешься, бежишь к елке, а там родители подарок положили. А сейчас кто положит? Ну я могу, денег дашь. А еще это. <связь> Начинается денег <связь> дашь. Перегаром. Классно же было. А сейчас то, что последний раз ты такого на Хэллоуин притащила. Так, девочки, все с вами понятно. Подобрали свои сопли, будет вам новогоднее настроение. Ботан, считай, до двух. Раз. <связь> Мандарины шампус. Надо доставать. Поднимайтесь, скорей. Новый год встречать. Новые сейчас песенки от, дай от Оливии. Гирлянд, елку нарядим. И в костюмах свиней ночью затусим, включим один дома, пять частей подряд, и на двадцать. Ой, пять частей зря. Вот первая, вторая самая нормальная, остальные уже как-то. Я его решите мне. Будем мы десять дней, только есть и пить. А закончится еда к друзьям пойдем тусить. Пахнет в доме уже, елкой и сосной. Освежитель воздуха купила я такой. Я yes, спать. А <связь> ну села, я не закончила. Значит так, мы сейчас все возьмем бухло. И наступит скорей первое число. Дед Мороза костюм, одевай ботан. Брайан виши на елку, этот сраный шар. <связь> зачем, так? типа, да? <связь> а, Оливия, ты такая разная. <связь> да это бесполезно. Настроение оно либо есть, либо его нет. <связь> Окей. Видит Бог, я этого не хотела. Нахер ёлку тогда, будем без нее. <сёк> Находишь, ты засунь в нее. Я гирлянду Ау. возьму, огоньки зажгу. И тебя, бронетварь, я в полночь задушу. <сёк> ну что, появляется у вас новогоднее настроение, сволочи? Ты скорее Хочешь его убиваешь просто. А? <сёк> Это настроение. <сёк> ну тогда держите. Ну ботан, ты урод! брайан это кретин, Радость чудо идешь, Жгите серпантин! зажигайся скорей, бинго съедни, ну вы сука это год, пламень угори. Вс, готово. Ой, Ливия, знаешь, а вот сейчас прямо как-то даже праздника захотелось, да? Она вс уже готова. Вот такие вот дела. Если да. тебе понравилось, как я надурил этих двух придурков. Э, точнее, если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а мне пора чинить все то, что я разрушил. Ну, короче, ты понял. Все, я пошла, пока. Пока. Почему так мало скетча у Брайана в последнее время? Ну, если честно, скетч-то слабый, вот. Вот серьезно. Вот, а, получается, четыре раза использовал одну и ту же песню. Вот про Новые год. Ну и. В итоге тут даже достроение никакого-то вообще не появилось. Ни у Брайна, ни у батана. То есть она только себя там нажралась и отрубилась. Вс. Глядя эти просто офиге уже после в конце получились. Ладно, если понравилось мой реакции, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, уж мне очень на видео в своей группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Брайана Мапс, если понравился этот скетч. И до следующего видео.